На смену жаркой погоде в Казань вернулись дожди. Связано это с тем, что в регион пришел циклон с фронтальными системами. Температура пошла на спад, и о солнечных днях казанцам остается лишь мечтать. И поэтому те дожди, которые сейчас проходят, сегодня дожди прошли, вот завтра пройдут, они связаны вот с, этой, с этим циклонами, с этой активной фронтальной зоной, но суббота осадки прекратятся, и уже температура пойдет на повышение. И будет в последующие дни порядка 22 градусов. То есть это комфортная погода для вот этого периода времени года. Но не стоит расстраиваться. По словам профессора КФУ, небольшое количество осадков благоприятно влияет на людей и окружающую среду в целом. То, что сейчас произошло, вот, на мой взгляд, жители Республики Татарстан это большое благо, потому что вот эта заслушка, она вредит сильно и сельскому хозяйству, и водному хозяйству, да и всем нам, потому что нам нужна тоже передышка. Вот. А в этом году, я обратил внимание, погода имеет хорошо выраженную цикличность. На настоящий момент можно высказать лишь предположительные данные о предстоящих температурных природных режимах на июль. Более достоверно точную информацию можно будет узнать лишь в конце июньских дней. А вот что касается июля месяца, то Росгидромет – Вначале только они делают такие прогнозы, а правда их 60%. Они давали пределах норм. Что значит пределах норм? Это означает, температура порядка 19-21 градуса, а осадков должно выпадать ну, порядка там, 65 миллиметров. В конце июля, в начале августа ожидается жаркая погода. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз.